Заверуха Ирина и Международная школа творчества и духовного роста ⁇ Путь интуиции ⁇ И мы с вами продолжаем. Продолжаем, вернее, завершаем. Сегодня мы разбираем последнюю чакру в рамках нашего марафона ⁇ чакральная чистота. И этим центром этой чакры является Сахасрара. Сахасрара-центр — это центр, который называется коронным еще Находится он в проекции нашей макушки. И многие люди, когда проговариваешь слово «Сахасрара-чакра», начинают улыбаться вот в западном мире, если человек не занимался йогой. Сахасрара в переводе с санскрита означает всего лишь «тысяча». Тысяча, тысяча лепестков лотоса, изображение вот этой чакры, этого центра. И на самом деле под этим названием кроется тысяча свойств, тысяча свойств нашего ума, нашего сознания, тех свойств, которыми якобы может обладать человек. На самом деле человек может обладать более тысячи свойств, но это состояние ума и сознания уже называется состоянием высшей духовности. Над Сахасрара чакра есть еще несколько центров, которые уже являются достоянием будем говорить, святых людей, то есть людей, которые способны выходить из своего грубоматериального телесного сознания и в трансцендентном состоянии, то есть состоянии единства, сливаться, перемещаться в другие галактики, в другие миры, в другие пространства, соединяясь с Высшим Разумом напрямую. Это центр — в принципе, является центром управления всей нашей системой. Что за орган отражает суть этого центра? Как вы уже знаете, все наши чакры имеют представительство в физическом теле в виде какого-то эндокринного органа, железы. Шлахасрара чакра, она продуцируется эпифизом. Эпифиз — это железа, которая находится внутри нашего, нашей черепной коробки над гипофизом. Если гипофиз, как вы уже помните, я рассказывала вам об этом, управляет нашими всеми железами организма, и это тот центр, который является проекцией Аджны, то эпифиз или же шишковидная железа такое название также есть у этого органа потому что он очень маленький он похож на маленькую шишечку и макрошишковидное сплетение это то сплетение которое объединяет гипофиз и эпифиз Итак, шишковидная железа — это действительно вместелище нашего сознания. И когда мы говорим, что психия душа находится у нас здесь, то это здесь — это и есть макро-шишковидное сплетение. Это гипофиз и эпифиз, и работа этих желез. И э, именно в этом месте с, из серотонина продуцируется гормон, который мы называем мелатонин. Это гормон, э, в какой-то степени включающийся в список гормонов счастья, которых условно говоря три основных. И э, именно гормон мелатонин является самым главным антистрессом в жизни человека. Да, сегодня мы будем говорить о таких вещах, как счастье. Сегодня я хочу рассказать вам о вашем э, здоровье, о, вашем, о вашей гармонии, о вашем балансе, и это все находится в управлении сахасрары. Что э, делает гормон мелатонин в нашем организме? В первую очередь он влияет на гипофиз, то есть наш эпифиз дает команду гипофизу раздавать ему гормоны по остальным эндокринным железам или не раздавать, мелатонин продуцируется нашей шишковидной железой только ночью, самый пик активности выработки мелатонина с 0 часов, то есть 00 до 5 утра, И Именно шишковидная железа — это тот маячок, который как датчик следит за тем, вырабатывать мелатолин, выделять его в организме или не выделять в дневное или ночное время. То есть мелатонин не вырабатывается в светлое время суток. И, соответственно, человеку нужно пребывать в этом состоянии бессознательного то есть в состоянии глубокой, маленькой смерти, что и происходит с нашим умом, когда мы спим, и тогда вырабатывается мелатонин. Поэтому человек стремится поспать, и он становится сонным, если у него очень много стресса, если он живет в депрессии, будем говорить так. Человек непродуктивен. И очень важным является для каждого человека спать, в это время с 0 до 5 утра, или же медитировать в это время с 0 до 5 утра, при, э, пребывать, находиться в глубоком трансцендентальном состоянии, когда твой ум выключен, по сути, и не идет э, диалог со с твоим внутренним гоблином, с твоим э, радио, наша система производит перезагрузку. Во время этого активность шишковидной железы она интересна на протяжении жизни какое-то время в детстве она развивается потом она притупляется в своей работе и после полового созревания активность шишковидной железы способна снова вырастать а когда вырабатывается гормон мелатонин и шишковидная железа очень активна скажем так, половое созревание, половое влечение и продуцирование половых органов притормаживается. Поэтому самая минимально активная шишковидная железа, она у нас в подростковом периоде. В периоде, когда мы вызреваем как, как личности физического плана. Шишковидная железа и центр Сахасрара, конечно же, отвечают уже за сферы духовности человека, и здесь абсолютно нет нашей э, животной сути. То есть в этом центре нет никаких э, функций, потребностей и импульсов, которые выходили бы из нашей животной сути. И если человек находится в состоянии сознания, в уровне мышления Сахасрара-центра, ему не присущи тамасические потребности. Конечно же, если к нам приходит карма, будем говорить, инволюционные программы, которые мы заработали себе где-то в прошлом, в том числе на этом центре, это приводит к тому, что мы… Произ проживаемое состояние качель. Именно на Сахасраре-центре очень много локализируется искушений. Если мы научились работать со своей Сахасрарой, мы становимся хозяемами своей жизни на самом деле, потому что это центр управления другими центрами нашего, нашего тела, нашей души, наших эмоций, всей нашей сути. Соответственно, когда сахасрара-центр и, будем говорить, шишковидная железа в детстве слишком активны, может происходить такое, что половое созревание у детей, у подростков притормаживается или же протекает негармонично. Я принадлежу именно к таким детям, подросткам, у которых всегда, у меня всегда была активна сахасрара и это приводило к дисбалансу в работе моего биофизического тела. И многие годы я производила, можно сказать, излечение от этого дисбаланса. На самом деле я понимаю, что если бы мне посчастливилось иметь в детстве ту атмосферу, в которой мне бы объяснили, как соединять свою духовность с физикой, скорее всего, эти явления не произошли. И на сегодняшний день я... Uh, уже Действительно созрела к тому, чтобы не только обучать в рамках закрытой школы для интересующейся духовностью в школе «Путь интуиции», но и к тому, чтобы организовывать физические центры, где можно было бы объяснять простые истины нашим детям, нашим подросткам, взрослым, конечно же, учителям, педагогам и просто людям, которые которые взращивают новое поколение и мы должны об этом знать, потому что мы вошли в новую эру, и в этом новом времени детей, которых активно сахасрара будет большинство. То есть в новом времени, в новом, в новом периоде нашего эволюционного развития человечества, людей, детей, которые будут рождаться с активными высшими центрами духовности, будет все больше и больше. И мы должны знать, как управлять своей системой, чтобы она была цельной чтобы у нас не происходило разрыва и э, такого противодействия, противоборности, противостояния с нашей физической сутью и нашей духовной сутью. Шишковидная железа, которая активно развивается в старшем, более зрелом возрасте, э, приводит к тому, что человек начинает контролировать свои, э, свои пороки. И именно шишковидная железация, сахасрара центр который позволяет человеку быть в вознеснном состоянии сознания постоянно, благодаря активным, регулярным духовным практикам, в том числе и медитации, позволяет управлять своей системой тотально. Человеку, у которого вырабатывается мелатонин своевременно, это Человек, который не пребывает в низкокачественных, низковибрационных программах. Ум такого человека подконтролен высшей сути сознания. И это состояние тотального счастья. Действительно, человек, который стал реальным, не субъектным, даже не, не объектным и даже не субъектным, а трансцендентальным интуитом, это человек, который пребывает в состоянии счастья постоянно. И, конечно же, вы должны помнить о том, что в первую очередь, что вы можете сделать для своей Сахасрары и работы с ней, и чистоты этого центра, это не просто просыпаться утром и включать этот центр якобы медитации в виде звука «Аум», а именно этот э, мантровый звук активизирует работу этого центра «Аум», но помнить о том, что важно вовремя спать. Спать тогда, когда работа нашей шишковидной железы будет возможной. У каждого эндокринного центра есть так, так называемые циркадные ритмы. И если мы нарушаем эти циркадные ритмы, мы калечим свою систему. Каждый центр работает по своему биоритму. Наши меридианы активны в разное время, у человека очень много меридианных разветвлений, и наша меридианная сетка управляется нашими эндокринными железами, нашими ИЦУ, информационными центрами управления. И если мы в невежестве, если внутри нашей системы очень много эго, ложного эго, у нас превалирует в управлении нашей жизнью томасическое сознание и поведение. Томасическое сознание утяжеляет нашу жизнь. Если вы видите человека, который постоянно борется с трудностями, препятствиями, и ему тяжко, это сознание, которое погрузло в томасическом состоянии себя. Из этого состояния можно выйти так же, как и войти в него. Как выходить? из этого состояния. Выходить из этого состояния достаточно и просто, и непросто. Просто, потому что, когда ты в это входишь, ты уже оттуда выйти не хочешь никогда. Непросто — это значит наработать практику духовной, духовной регулярности, духовной дисциплины, лишь… Духовная лень способна делать вас несчастным человеком. Если ваша сахасрара заблокирована, у вас не работает шишковидная железа, вы не управляемы эпифизом, у вас происходит хаотическая работа всех желез. В хаотической работе всех желез будет субъект очень... Э Хаотическое состояние, которое можно назвать иллюзией баланса и здоровья. Очень часто люди пытаются поддерживать эту, эту, этот баланс искусственно, внедряя что-то в свою систему извне. На самом деле, все, что пришло к нашей системе извне, пытается из нас выйти. Именно это происходит с едой, с питьем, все, что мы потребляем, мы тут же Выдаем наружу, причем выдаем мы это регулярно в течение суток. Заметьте, все из нас выходит естественным путем в течение суток. Почему же мы не работаем над своими мыслями и не выводим их в течение суток? Самый главный закон, который нужен для работы с Ахасрарой, это медитация. Дорогие, вы должны спать регулярно. Правильное для себя, своей системы время так устроен мир. Ваш микрокосм заканчивается на Сахасраре, и там же начинается макрокосм, начинается Вселенная. Мы из этой зоны, из этой точки способны соединяться со всем сущим. Цвет этой зоны он разный, потому что в этом треугольнике начинается. Нематериальное. Иногда мы видим свечение фиолетового цвета. Иногда мы видим вибрацию, которая оставляет этот след. И она похожа на слияние золотого, серебристого, фиолетового, перетекающего через бургундовый цвет, похожий на цвет моего платья. И это радуга. Радуга всех цветов как будто бы в этом месте все и ничего. В этом месте заканчивается мое Я и начинается наше большое Я. В этом месте мы, каждый из нас, как маленькая река, впадаем в большой океан единства. И если у нас не работает Сахасрара, нам неведомо это единство. Мы можем иметь раскрытую Аджну — и пребывать в состоянии ясновидения, яснослышания, ясночувствования и направлять эти свои сенсорные способности на прокачку, накачку, возвеличивание своего ложного эго, на приобретение материальных благ. Но если мы имеем связь через Сахасрару-центр со Вселенной, нам это неинтересно. Твоя боль, моя боль, твоя радость, моя радость, и у меня нет потребности накапливать того, что тленно и не невечно. И тогда мой ум становится очень спокойным, он очень умиротворен, и когда у меня все хорошо с моим мелатонином, когда у меня все хорошо с моей сахасрарой, когда все хорошо у меня с моей шишковидной железой. Вы это чувствуете. Вы чувствуете свечение такого человека. Его кожа излучает свечение, его тело излучает свечение. Именно это свечение мы изображаем на ликах святых. Именно этот нимб, этот признак, этот символ одухотворенности и чистоты мы пририсовываем людям, у которых совсем другое сознание. Дело не в том, что у них какие-то другие клетки или по-другому функционируют их руки, ноги, печень, но функционирование этих желез, органов и систем подчинено высшей форме сознания. И, соответственно, у такого человека становится управляемым его тело. Я работаю с людьми, у которых очень сильные разногласия своих систем, дисбаланс, они приходят, с разным видом проблем, с разными заболеваниями, начиная от онкологических, опухолевых и заканчивая психическими расстройствами. И более того, таким человеком когда-то была я сама. И мой путь целительства начался с самоисцеления. И мой путь самоисцеления начался с работы над этим центром, над эго, над своей Аджной, над Сахасрарой, над тем, чтобы научиться понимать не за что, а для чего. И если мы говорили, что в Аджне начинается наше осознание своего жизненного пути, то в Сахасраре начинается наше слияние с сущим. И в Сахасраре уже нет страха смерти потому что мы понимаем, что мы вечны. И мы понимаем, что это всего лишь переход, как будто бы из одного костюмчика в другой костюмчик. Но когда идут перекосы сахасрары, в том числе ее блоки и иллюзии в этом центре, человек начинает недооценивать свое биофизическое тело. У здоровой сахасрары все хорошо, она в мире целостности, в единстве со своим биороботом, через который имеет возможность обретать новый опыт любви и наслаждений наш дух. Через нашу сахасрару мы соединяемся с Богом, с Творцом, с Абсолютом. Через нашу сахасрару он живет нами этот мир, он живет новую новую жизнь и Наверное, им очень интересно, потому что мы настолько с вами разные. Но я хочу вернуть нас снова к нашей шишковидной железе, железе, железе и к мелатонину, который продуцируется именно этой эндокринной железой, потому что это очень важный аспект. Очень многие люди в силу своих привычек разгульности, трудоголизма, иногда даже как будто бы ну, каких-то привычек юности, как вы уже услышали от меня, мелатонин не вырабатывается именно в периоде жизни, когда идет половое созревание и высокая степень половой активности у человека. Если человек продолжает жить этим способом жизни, он, увы, не может быть достаточно открытым и чистым по Сахафрари-центре, и соединение со своим Духом становится для него невозможным. Человек, который начинает медитировать, а в состоянии медитации мы не дожидать будем говорить темноты, то есть условной смерти, Производим, продуцируем мелатонин. То есть каждый раз, когда вы медитируете, если вы медитируете одним, одну минуту, вы продуцируете мелатонин. То есть ваша шишковидная железа активна. И чем чаще вы это делаете, чем регулярнее вы это делаете, тем больше мелатонина в вашей крови. Соответственно, как можно исцелить любое заболевание? Конечно же, это практика медитации, это практика йоги. Что еще хочу добавить, над нашим эпифизом находятся интересные зоны в области нашего именно мозга. Это такие абидулярные ядрышки, которые отвечают за чувство голода и чувство жажды. То есть в этих центрах находится, по сути, как бы не совсем центр насыщения, но там мы испытываем голод и жажду, и частично насыщение. Соответственно, человек, который следит за своим питанием, который регулярно постится или же входит в состояние аскез и голодовок, даже будем говорить, он также со временем становится одухотворённым, заметьте. То есть люди, которые приходят к, к состоянию удохотворенности, они, как правило или вегетарианцы или же в регулярных практиках аскетических да, вот монашеские практики, они также направлены на контроль за своим питанием, почему? Потому что так устроен наш мозг, дорогие, все на самом деле очень просто. Все духовные течения, все духовные, рекомендации, они исходят из нас, из устройства нашей системы. И когда сейчас наука дошла до того, что разрезает наше тело, расчленяет наш мозг, подключает датчики, изучает импульсы, это объектное Знание, то, что я вам рассказывала, на уровне Аджны. Мы все пытались изучить и дойти к этому научно. Но это Знание на уровне субъектности и трансцендентальности всегда было на, на нашей планете, потому что оно приходило в виде безусловности из высших планов. И э, духовные наставники рекомендации эти давали, не зная об устройстве нашего мозга. Они не нейрофизиологи, но они говорят об одном и том же. И это большое счастье — жить в то время, когда наука, медицина, религия, философия соединяются, соединяются в единый поток здоровой, счастливой, вдохновляющей целостной жизни. И я невероятно счастлива быть частицей этого процесса быть частью этого тотального исцеления человечества. Я очень вас благодарю всех за то, что вы шли по этому марафону Чакральной Чистоты. Я очень рекомендую вам прислушаться к моим советам и начать, начать заниматься практикой медитации ежедневно, не просто производить, производить э, такие мантровые звуки, которые могут на уровне м, лишь костыля запускать работу наших центров. Но работать со своими центрами я призываю вас более серьезно, более глубоко, более регулярно, с завидной м, дисциплиной. И тогда ваше состояние, ваше счастье, ваше здоровье — ваше настроение будет под вашим личным контролем, вернее, это будет бесконтрольным, безграничным, без... вечным, то есть безграничным потоком счастья, в котором вы будете просто успевать, успевать наслаждаться, замечать, как сбываются ваши мечты, ловить это состояние присутствия и тотального, тотального удовлетворения от своих процессов жизнедеятельности, потому что именно это происходит благодаря развитой сахасрари-чакре и шишковидной железе, когда задают вопросы, как, как получается исцеляться через работу с духовностью так быстро, как получается так быстро, приводить свое тело в красивый вид, а это очень просто, потому что именно мелатонин, который является антистрессовым гормоном, в том числе является и самым главным нашим гормоном, который борется с вредоносными веществами, в том числе в нашем теле, потому что он запускает работу всех остальных желез, гормональных желез. И если у нас не все окей с шишковидной железой, у нас все будет не окей с остальными областями своего, областями своего тела, своего организма и своего сознания. Человек, который имеет здоровую, развитую сахасрара чакру, он красивый, его красивая светящаяся кожа, его э, мелодичный голос, его благостное присутствие, его красивое тело, которое не имеет увечий и э, болезней, оно заметно, оно очевидно, и это все является побочным эффектом естественного целостного проживания своей жизни». Такой человек не прибегает к практикам искусственного контроля за только питанием, искусственного контроля за своими мышцами, искусственного контроля за своими эмоциями. Человек, который живет из состояния ума на уровне сахасрары, находится в этом постоянном состоянии естественного, а не искусственного здоровья. Что я рекомендую вам делать не только эту неделю, но и всю последующую жизнь? Дорогие друзья, занимайтесь йогой, занимайтесь медитацией, ложитесь спать своевременно, живите в единстве с циклами мира. Конечно же, я вам желаю, если у вас это еще не на практике, естественно, то искусственно начать, контролировать свое питание, следить за тем, что вы в себя, как говорится, засовываете, то мы и получаем на выходе. Если мы хотим быть с сатвическим умом и сатвическим человеком, человеком, у которого все в радость, все из света, все из любви, нам нужно это научиться внутрь себя впускать научиться контролировать потоки своего мыслительного аппарата, научиться следить за тем, что мы не только кушаем, но и что мы потребляем на уровне информации, что мы смотрим, что мы слушаем, о чем мы думаем. Этот марафон этим видео я завершаю. Желаю вам здоровья, успеха, роста и цельности. С вами была Заверуха Ирина все эти семь недель с любовью.